Алло, связь? Да, здесь. А. Я, бывает, отключаю просто микрофон, чтобы там что-нибудь ответить этим подписчикам. Ну, ты уж понял. А, ну да. Это сам откуда? Это хорошо. Перелоская область, Екатеринбург. Екатеринбург. Ага. Ну, проездом только был. так. Я тоже был проездом. Самаре? Mm -hmm. А, -а, -а. а что, куда ездил? Куда-нибудь э, на юга? По Волге ездил на этом. На круизном лайнере А, -а, -а слушай, прикольно, прикольно. Я, кстати, сколько живу в Самаре? Ну, уже достаточно прилично, уже там лет, наверное. 13-14, наверное, уже, значит, может 15. Не, не этот. Не плавал еще на этом. Точнее, не ходил по морю. Плавает же у нас. Сами знаете, что. Ну no. По Волге не ходили еще ни разу, да, на этом круизном. Надо бы тоже попробовать. Прикольная тема. Э, ну да, представляю. Очень прикольно. Ос Особенно еще сделать какой-нибудь типа, там есть доказание по-моему, тур, короче, у нас десятидневный, что ли, даже. Надо как-то лето может быть попробовать сделать. Опять-таки у меня работа просто еще знает. Месяц дома. Там два на работе, три на работе, поэтому сейчас сложно с этим. Просто зритель зашел поиграть, Айдар просто этот допрос устроил. Ну а что, почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, давайте на руины, наверное, на руины здесь попробуем. Окей. Давайте. Где сколько лет? Мне? Да. А тебе сколько? 12. 32. О! Мой Лучки. ровесник. Мой ровесник. Как слышно? Отлично, отлично. Да, нормально. Просто погромче сделала, хорошо слышно осталось. Просто тихо стояла, вообще ничего не слышно. А ты, Саня, в ранги играешь вообще, нет? нет ни разу не заходил прям. в ранге заходил как-то как-то было не понравилось да просто я не вижу разницы не понимаю ну, что это значит? Э, нет нет нет это знаешь вот я сначала тоже думал что блин там типа разницы нет там, там постреляться тут постреляться а там все равно геймплей немножечко другой знаешь из-за чего то что э, народу сначала А у нас есть в кемпах ребята если что они к нам придут а, один даже к нам, что ли, хочет. Они да. к нам. Они к нам. А, Из-за того. Из того, что там народу мало, но на поздних стадиях экшена больше, короче. Там совсем там все пытаются выжить. Ну и, соответственно, народу в финальных кругах остается очень много. Что, Саня, ну. какие-нибудь еще игры играешь? А, так, сейчас. Сейчас, попозже. Да, да, давайте сейчас сосредоточимся. Я бы даже ни разу не был на этой локации. Ну, ее обновили, она какая-то стала, по моему мнению, похуже. Мне нравились О, старые б... руины. Одно здание было. Оп, добрал. Хорошо, Ну здесь какие-то леса. Не поймешь, что из домов. Так, они недалеко от меня даже сейчас. Да, да, да, да. И... Саня, пойдем к ним поближе. Идем, ждем. А не торопись Нет, не говоришь так не торопись и все так и заканчивала ну да. на этих словах т.д. Я здесь бегаю кто-то. Да-да-да, вот да, я. Так. Они где-то левее должны быть. Тачку взяли? Приближается. Так, они на на тачке что ли? Ну. что то не думаю. Так, что прицелы есть? есть кто нибудь на прицел? X два только вот здесь валяется. Uh, так, окей. А тебе на что? Где X2? Да, я его. вот внутри там чуть-чуть Ты на что, Сань? Ага Да, они здесь катаются На вектор мне еще бы, Ну все, нашел точку Ну я X2 короче использую Три, а, ну если ты его используешь так, я тебе мог бы дал этот калиматр Три давай Три а, ну, давай, давай X3 здесь у меня что то я не понял, а, они наверх уехали вот сюда вот у меня просто СЛР с точкой. Вот здесь, вот здесь. Так, где? Мне. Скину. Ладно, ну, вот лутаемся пока что, потому что что-то ну, не да. похоже, что они. Я забрал, я забрал. А вот они, вон они там. Х3 забрал, Макс? Да, да, да, я забрал. Ну, у меня будет СЛР, и я бегу. Вот сосемся попал. Ладно, ладно, все Да, давайте, давайте. Левее чуть-чуть, Макс закрути. Ну, так я, знаю. Да, да, да. Я бегу, я просто туда еще смотрю. Я понял. И он туда к вышке к вышке пойду. Давай, На... давай, да. На них бежим. Ну, типа того, да. Они там с кем-то стреляются, может быть. Подсосаться успеем. под шумок забрать, кого. Как бы. Вижу вон там, в домах. По мне откуда-то летит. Это летит, долетает, потому что он оттуда выстрелил. С домов стрелял человек. Вон, вон, вон, лежит. Добьем? Нет, нет, нет, подожди, пускай поднимает. Да-да-да, такой же. Сейчас он пойдет, Что он там, это свой, не свой? Нет, это не свой. Послушай, пойдёмте в конце теперь чуть-чуть Окей, выдаёте сюда, но я могу здесь писать. Поднимает, поднимает, поднимай. Ребзи. Я бегу. На улице? Да, да, да. Сейчас, сейчас, сейчас ждет, ждет, ждет. У нас сзади. Так, Макс, ты на троих бежишь. Макс, ты там на троих бежишь, да. В доме. Право кручу. На улице вырубил. Дом еще есть. Куда убил? Всех что ли? По-моему, сразу открыл. Я убил. Ну, первый он ног, Нет, был, еще а есть. второй он сразу. Хорош. Еще слева. Откуда-то потом. Да. Нет. Нужен трикс или четверка. Нет, я, не, знаю? не надо, меня... пока не надо. У меня четверка. Тут есть что-то. есть. Это вот оттуда, Эйдар. Да, И я тела. знаю, знаю. Не знаю, короче, не вижу. Убил какой-нибудь там. Так, да у... здесь их вас, куча. Давай. Сбираем вот здесь два чела есть. А, нам опять на руины и возвращаться надо, короче. Ну вот этих можно попробовать. А, они в домах вот тех справа. Что, давай? Вот там где-то. А, вижу, вижу, вижу. Возле дороги, короче, там, справа. А, все, вижу, вижу. Давай. Давай. А, Стреляй, но я не вижу. А, вон вижу. Да. А. Давай. Ах! Не залетела собака. Блин, там я еще там еще по-моему, ничего не вижу. Какие я провёл здесь? К опять. Да, давайте на, на 21 секунду в зону нам Да, сюда Галин? Так. А там-то чучелики были. Куда убежали? По кругу? Какие? Справа? Да. Справа? Слушай, наверное, мне кажется, они куда-нибудь через ПНН, может быть, выйдут. Да. О, там тачка. А, -а, -а, -а <printer как -то> <laisser Indo> <gravity> Вон один. А, вс, он ко второму ну. угу, Понял. Взял А, они по дороге поедут. Кидай, мне кажется, бессмысленно да. сейчас по ним проводит. Не-не-не, это. наверху ехали что там где зона-то? Ой, Давайте зона -то. Через, нам тачка нужна вы... тоже. Да нет, мы же быстрее зоны бежим смысл нет наверное, тачку брать а это просто вот какое-то чудо у меня не, не зависает вообще да ладно ну это видишь это хороший подарок просто угу. где-то они прям перед нами да ну я не уверен что, что они нас встречать будут они никак... не не они катаются где-то уехали уехали а смотрите какой ник крутой в чате а он уже все уплыл А это что едет? Это машина едет. Дроп -тачка. Я не слышу, я далеко от вас, ребят. А, все, все. Слушай, говорят, а так вот зона начинается на дороге, нам вот дорогу надо перебегать. Ну, так мы сейчас перебежим, вот вообще вот сюда вот по идее куда-нибудь на буткем надо выходить потихонечку прямиком. Я бегу, густаюсь, что-то что, Блин, что мне нужно делаю, было. делаю, если у меня набор глушитель, зачем я это все делаю? Да, да, да. Мне нужно было залутать, короче, из, из машины, там, пять этих. О, а, все, да понял Пять вещей нужно Сундуков было забрать. Есть? Да. Слышишь, я а, да-да-да, в деревне в этой. Я выбежал. Два человека. Вот-вот-вот, здесь прямо у меня вплотную деревню. Один а... в доме, другой забежал. Понял, понял, понял, понял. понял. Как он попадает? Я уже за дерево. За камнем, прямо перед тобой. Левый, левый, левый, левый. Стань перед тобой там. Так, оружие надо взять в руки. Окей. Ага. И Ха -ха. правый Правильно. тоже за камнем здесь в доме сидит. Да-да-да-да. Нету ничего кинуть, даже ничего. Еще один где-то. Он оббегает слева. Слева оббегает. Сзади меня. Обышел. Да, да, да, да. Прямо у меня. Ой, да, да, да. А да, прям у меня. Да, да, да, да. Он же Вон, прави, прави, прави. Я так по лицу получилось, бедила Я уже сбежал за дерево. Ну, слушай, бывает всякое. Четверка есть, ребят? Не, у меня шестерка. Мне показ второй. наполовину пацаны СКС есть. Три секунды, ребят, надо бежать. А -а -а -а. Где их мотоциклы? вот это все где? А это не они, наверное. На мотике же втроем не поешь. Ты уверен? Ну да. Ну, на, на, на том, который мопед, явно не поешь. Три на троих он. А, этот. Так в смысле, у них же два было. Это рекша на троих тр там. А, ну все, тогда тогда. Так не знаю, ребята. Такая хрень. Корейцы на которые ездит, это такая хрень. На ней три можно. Так, бусты у всех есть, все нормально. У меня только один болик. Патроны. Ну, у тебя... Патроны пятерки нужны. Пятерок не имею, у меня семерки. У меня ну давай семерки. через, через меня... дома пройдем. Вон, хилки, вон. Берем хилки. У меня 7 птичка мне не надо. Семерки. Так, чего у меня так много? Нормально, зона-то недалеко. Ау. Вы хоть раз убивали кого-нибудь этого? Он серфаус Да, было дело. Один раз. Сам себя убивал еще. Возле стенки, когда стоял. Час, эти и идите. Сука, историй там Так, Буткем, кем Не хочется, конечно, заходить в этот Буткем, если честно. Там. А как ты от... отключал дискорта, <связывающие> -а, чтобы подписчикам ответить? <связывающие> На кнопочке у меня стоит. Горячая там... клавиша, короче, да, заходи. Понял, клавиш, понял. Да. Надо потом будет настроить. Мне там, да, нужно... да, да. Мне там написано. А у меня, короче, сделан чат, э, это самое. Читает, короче. а, -а прикольно. А. а ты, подожди, ты, ты на Twitch стримишь или как? Twitch, YouTube, ВКонтакте. А, ты этот, э, тоже Restream.io, а короче. Да-да-да. Я сейчас так пока Лайтовый такой стрим, без камеры, без да. робки, просто. Я сейчас больше Не, пой... я... я тоже, да, в начале там начинал. Ну как в начале Я, я просто такой думаю, ребята. Да, да, да, я в самом еще начале. Я просто такой думаю, ну, надо вложиться, короче, вот в эту тему, чтобы. Если. Если пойдет, пойдет. Если нет, то уж, ну, типа, продать-то недолго, знаешь. Ну, это. Я сейчас больше, я сейчас играю Я сейчас больше поиграть зашел, чем постримить. Вот. А, ну все, Но, все но заодно ништяк. стрим включилось, еще будет потом интересно, посмотреть. Понял, понял, все, ништяк. Типа это, ну. Коллаборация, короче, будем считать. Ну, как я там киллы делал, что у нас у нас впереди, У нас да -да, впереди да -да -да. У нас да -да -да -да. впереди, Я да вижу. -да -да -да -да. Все, ладно. Сразу главный импуль дал. За камнем он, он, он наверное, нас тоже палил. Скорее всего, не знаю. На 85 на гору белый, иди, иди, иди. на гору Горозу 85, Все, все, Все все понял. Он бежит, он, он нас не видит, это может быть очень вообще... На городу. 115, а ну да, может. Я потому что привык уже, тоже в ранге, когда играешь. Ты еще за камнем можешь сидеть? Нет, это он, по-моему, был, если не ошибаюсь. Ты? Хотя да, он мог здесь побежать. Давай, да к Сане поднимемся, и здесь уже будем отыгрывать отсюда наша центровая зона нормально если он оттуда его пробежал то там в принципе челиков не должно быть по идее так впереди нас 115 Дом, наверное. не знаю так тихо тихо тихо сейчас сзади аккуратненько подойти бы даже давай не вижу он за камнем наверное да скорее всего нет никого а вон по дороге бегут щелы вон да вижу Вырубил. хорош хорош второй здесь за камнем прямо да, да, да. Ах, сейчас а сейчас сейчас Второго ресурса, у него один Да, видел. Которого я упустил. Стой, стой, стой, тихо, давай. Давай, вот здесь, в кустах. О боже, мой, он сам умирает и сразу же добивает. в чем прикол? Погоди, Блин, с двух сторон, короче, меня зажали. Вот этот последний, конечно, пришел вообще сзади. Не в тему просто. А это, наверное, он, и бежал по кругу. Нет, просто шли за одним человеком. Нормально, насколько? Ну, нет, это понятно, мы же в центре были, поэтому неудивительно, что со всех сторон там уже приперлись. Это нормально? То есть, как бы ничего страшного. Так. окей доки. сейчас я гляну, буквально 5 секлов, ничего здесь. Давай. Медали какие-то, охренали. Сейчас, еще э -э -э у нас больше никого нет, еще четвертого. Есть так-то, сейчас я напишу ВКонтакте, там, короче, еще чего звал. Давай, давай, давай. Если давай. он там, он может сейчас стрим смотрит. Давай, давай. И он тоже, кстати, стримит. А, я не стримлю. По-моему, да, у нас в э PUBG -э остаются только стримеры одни, короче, потому что остальные ребята уже... Не знаю, о чем мне стримить? У меня комп максимум 3 fps выводит в клубе. Так вы можно стримить. Так, короче, так кидайте. Ага. Все, окей, сейчас я его позову. Я его добавил. Ага. С ними я же могу друга из Тима позвать, да? Так. Да, да, да, конечно, конечно. Ага. Менеджер, а подожди. Заходи в Steam. Станислав. Почему-то меня... Если бы я стримил, может быть, зрителей привлекают, что я в таком возрасте. Ну, возможно, возможно. Я его добавил в Steam-то, так? Айдар, как лучше, так или вот? Ну, ты видишь, типа, в лобе? Стоишь, да? Да, я смотрю. Смотри, как лучше, вот так или вот, вот так? А -а -а -а. А -а -а -а. Со штанами, по-моему, получше. Окей. А других штанов у тебя нет? У меня? У меня их здесь завалили. Ну, просто остальные все какие-то уродские. Есть, типа, вот такие еще из более-менее. Ну да, типа того. Вот такие ну, вот, есть подожди блин вот я его я его из чата не могу я его из чата не могу короче позвать из какого чата ну из чата Steam. из чата Steam? да блин ну нет если у него же игра если он в стиме есть то он сразу же автоматически же в этом паге появляется да но почему-то не появляется пабе подожди но ну, ты ну, меня ты тоже ты. не появлялся, я, короче, закрывал, э, ну, получается, вот этот список закрывал, открывал, обновил, ну, обновился он, и... Да, блин, как это сделать-то? Приглашает вот... вас и... присоединиться к команде. Сейчас я, короче, к нему команде присоединюсь Давай, давай, давай, давай, давай, давай, не без вопросов, давай. Сейчас давай, Макс, я тоже это самое вот здесь вот, вот так вот сделаю, и нас сейчас пригласят, и мы туда залетим уже. Так, подожди. А, блин, я к нему присоединился, а вас сейчас не могу позвать. А я, а, я сейчас, а я сейчас вот так вот сделаю, вот так. Раз. Два. Опа. Опа. А четвертый где, подожди? А как, а как мне его позвать? Я не могу понять. Фокус не получился. Он меня обратно перезывает он к себе. Вот. Так, давай так. тогда, погоди. Сейчас я с ним поговорю, короче, к нему в чат перейду и скажу, чтобы ты меня вот на перезвал, может, что-нибудь объяснит. Короче, давай, давай, давай, сделать. давай, давай, давай, давай. Не вопрос. А, позови меня, Танислав. Блин, шапка эта новогодняя крутая. Мне тоже нравится. Так это вот уже сделаю, как в, этом, как в игре. Нет. На... Вот. Да может, и... может, надо игру, папку перезагрузить, чтобы это знаешь. Да, на... нет, слушай, я уже у меня сразу появился в принципе я, я такой буквально закрыл и открыл а привет привет привет алло что-то короче я не могу тебя позвать почему-то у меня вот этой в папке не появляется короче твой ник не могу понять почему что за фигня в сети не в сети а может не в сети потому что в вашей команде так понимать все Сань, ты меня в друзья добавил? Uh, нет, я тебя типа, пока не добавил. Сейчас не до этого, пока не могу это самое. Бивпаф mm, ТВ. А, я сейчас. Так, uh, подожди. А ты можешь к нему присоединиться? Поезд поезда панику. Не получится. Mm, нет, я сейчас, короче, к вам присоединюсь. Обратно меня зовите. Меня сделайте хостом, и я найду его панику в <овы> Ну, чтобы хостом сделать, ты сам давай при нас пригласи, потому что этот... Так, то сразу <связываешь> Я не могу у меня, у меня вы не, вынести... Ты не висвечиваешься у меня, да. У, а -а -а. у, у меня вообще, а я друзья... Приглашу. А ты у меня тоже, у меня тебя в друзьях, то а, нет все, вообще. Более... Так, я все от отправлял этот. Хоста передать нельзя, что ли? А, нет, передать... А, я не знаю, слушай, как-то это... Ну-ка давай посмотрим. Пригласи меня, я попробую передать, ну, вроде можно. передать. Нет, здесь исключите и профиль есть. Я тебя сейчас, кстати, тоже не вижу, ты у меня пропал. Так, ладно, я сейчас это самое выйду из игры и снова зайду. Может, это... Давай, давай, давай. Проблемы с папками. Да я игру сегодня что-то как-то у всех там барахлит, поэтому... Ну, типа, можно попробовать найти то, что недавние игроки и сверх... Да. Кстати, мы либо так. Вот, Алекс Яран, правильно? Как правильно? Яран. Яран. Алекс Яран. Во. Так, ты заходишь, значит, видно. Пока ты у меня не появился еще. Вот, Алекс Яран, мы здесь вот играли 25 минут назад. Папа болеет, болеет. Так, дайте себе тоже какой-нибудь. Сайк, попроси хоста меня в друзья закинуть. Вот, я сейчас тебе скину его ник и попробую его в друзья закинуть. Получается, в стим. Давай, давай. Давай, угу. давай, давай. Сейчас я зайду в этот дискорб. Идите в дискорб, сейчас его скину. Ты угу. в пап. Тв. Ага. И меня добавьте, я зашел. Я через минут, Ну, через матч я отойду. Ну, вообще, так. на минуту на две. Угу. Ладно, и все отойдем тоже надо будет. Да. Пиркурс делает, вот. перекурс делаем. Еще можно пару не найден, слушай. Так, я... пивпафт не найден. Ищу, да, или попробуйте найти своего друга. Попробуй, по... На... Попробуй по PUBG поискать. Подожди, давай по PUBG, да, лучше поищу, мне кажется, должно вот По PUBG есть. я нашел. Да, на пиф-поп, а, сейчас. Пригласил к себе. Все, да, Дэдпул стоит. Ты нашел по PUBG его? Да. Все, приглашай да. нас. Да, на пиф а, сейчас. Пригласил к себе. Все, да. Deadpool, так, ты, ты. Давай сейчас туда переходим. В нашей команде. А я тебя не вижу сейчас, получается, Сань. Да, не может быть. У ну, меня вот что вижу. ты не в сети. Славу, славу вижу, получается, а тебя не вижу. Так сделал в сети должен быть. Так, давай, глянем. А, все, давай. Все. Халлилуйя! ребят. Все, погнали, Ну что, погнали. Погнали. Привет. А, кстати, пиппав у нас пока чат в игре только. Дискорд будет потом. Да, Пипав. Че, тогда в дискорде мутимся? Тебя okay, сейчас не, слышно, не да. слышно, да. Тебя сейчас не слышно. Нет, подожди, не, не надо мутиться в дискорде. Мы втроем-то будем, все равно нам будет проще по дискорду. Просто с ним надо связываться через игру. Так нет, а он так получается нас не будет слышать. Если мы что-то обсуждаем, можно, допустим, забыть кнопку. А, ну хотя бы. Наверное, всегда включен, у всегда У меня на игре, у меня на игре кнопка, кнопка сделана на игру. Ну на игре микрофон. У меня на игре, у меня на игре кнопка. Ой, Кixo? там как это RotMaybe>. на игру. Ну, на игре микрофон. Uh -huh. Я сейчас слышу. Я тебя слышу. От кого это, блин? Не знаю, кто смотрит стрим твой надо попросить выключить Да, меня, звук меня выключить звук меня выключить пожалуйста слышно, было. А -а -а -а? слышно да да слышно. да да дискорд не дискорд слышишь так а -а давай через катку тогда. Да. сейчас уже поиграем или потом ну, давай давай потому что сейчас уже активно будет и в перерыве между катками скинем дискорд Получается, твой ник передам Айда Привет. Привет, привет. Что-то вообще какая-то хрень. Короче, мне не даже никого было не найти. Я вот чекал по стиму Алекса и никого не найти было. Айдар, ты точно хочешь? Ну наверное, да, что уже полетели Все прыгнули, все прыгнули, все прыгнули. окей Да, И когда у Даешь даешь мясо? Там, короче, в Discordе это капча, это просто ужас вообще. Просто такое мясо. Так. Аккаунт. Ух, ребята, здесь мужицкий дождь просто как. Куда летим, короче? Занимать. Право, что? право, право. А, а, да... честно. я здесь в этот. Месте... кидаем? А нет, все первые дома вот эти приземляйтесь да да да да Полегче там у мясо пошло мясо мясное, а вы че в поиграете что ли да а отрезать а ну да не мне это без разницы я просто так с нежданчика так акусик акусик как-то вы мне поздно сказали куда лететь Макс. Это круто, ребята, это прям вообще круто. Макс, ты не стримишь, тебе тоже надо стримить, чтобы все были с камеры. Так, так, там, по-моему, в ангаре дофига кто тусуется на самом деле. Слева у нас есть. Челик? Я да, просто я на входе нашел винчестера, а чел нашел эмку топовую. Прикольно. Нашел эмку топовую. Так, кому бежать? Поближе. Так, у меня на стриме-то будет с Дискордом работать. Э -э, да все, наверное, будет. Канал не заберет. Да, я все должно работать. Да, думаю, нет. И, о, и все должно работать. У нас же работает. Так, у меня соседи А, Да, кстати, Алекс, у тебя работала. Так, Гайс, а вы что, где вообще? Там, а, понятно. Я же тут активно лутаюсь. какой-то лосёк бегает блин а это алекс бегает надо как-то надо как-то собраться чё каска надо я пока никого ничё вообще не вижу просто надо пакет Ой-ой, так вижу. Сотка. Сотка бежит. Две блюхи дал. Пускай бежит. Так, а что у нас минус, да? Прям, Маджик. Прям передо мной здесь. Минус, минус один. Да, я спать пошел. Спать пошел, ну, бывает, чувак. Так. Чувак. Сань, я на первом этаже каску пропустил, по-моему. Вот справа. Саня минус, да? Да. Надо было как-то собираться вместе. Саня живи. Саня. Тоже минус. Пол. Ну, блин, ребят, ну ладно, сейчас сольюсь. Пошу. Ничего, ничего, нормально, нормально. Бым посмотрим. Я да не знаю, изначально на неделе или с шпикада было плохо. Ничего плохо. не было просто. Так, ну это шпикада, ребят. Это чисто хардкор. Ну да. Ну для меня отдельный хардкор в 10 FPS играть. 10 FPS, ну ты вообще мощный парень. Ну это в пика да, потому что 10. Есть, ну потому что я приземляюсь чисто тысяча людей сзади. За забором слева тебя Слева, слева, слева, слева. Вон пробежал. Во. Ах. Они вдвоем там бежали. Не реал. Погнали в лобби. Дискорд давай тогда. Сейчас. Скинь ник дискорда. А. ВКонтакте я, короче. Передам А, э, пив-пав, ник дискорда ВКонтакте, о, я, о. я передам. В чат вон можно. Пуга. Залепить. Похоже опять у меня сейчас черный экран будет. Давай. Да-да? Дискорд жду. А, тебе дискорд надо. Это. Айдар, кинь дискорд в чат папка. А, Да-да, сейчас. Ну, либо... Сейчас, можно... Сейчас, там сейчас. не знаю, может мне mm -hmm. а, скинуть ВЛС, ВК. Можешь свой пока скинуть. Дискорд? Да, не знаю, как быстрее будет. Так а что, они все уходят или что? Нет, нет. Я это здесь. А -а. Так, у меня здесь... Что-то, короче, черный экран опять. <laughs> Я говорю, сегодня пап какой-то, блин... У меня у одного из друзей, короче, в Discord, э статус играет в pornohub.com. Нормально. Ком. <laughs> ну да. Так... Э что с дискордом -то? Сейчас, сейчас. Айдар, что с дискордом? Я пока, ребята, у меня черный экран. Я пока ничего не могу сделать. Понял. Если только вот так вот. У него, у пока черный экран. Это и пока дискорд свой скопируй мне, а я потом. А у меня нет дискорда, я не знаю, я не создавал. Как так создавал? А как ты будешь? Слушай, ну давай в этом общаться, что в. Как он называется? В игре. Если у нее нету Дискорда. Там можно разрегаться. Так. Trust Pro. Блин, на чем у меня черный экран опять обдолманный? Жестко. Черный экран где, на стриме у тебя или на мониторе? Нет, нет, на, на этом, да. У меня бывает тоже, у меня несколько мониторов отключается. Главный монитор почему-то. Короче, сегодня в папке я говорю, что-то мозги делают. Потому что какие-то ошибки, какие-то эти. Алекс, а ты что там, не можешь идишку-то скинуть? Потому что, по-моему, 4 цифры всего. <coughs> Подожди, а я могу После скинуть хэштега. ему один дискордно Да-да-да. Своего. И потом его пригласить в да? да да да и потом просто как друга приглашаешь в чат так я загрузился но у меня здесь ничего нет смотри люлю только... -лю. смотри смотри смотри вк М вижу вижу это твоя да? да вы там сейчас или где да, нет, меня Айдар позвал. Сейчас ты меня добавлять, добавь все. А, капец. У тебя же нет этого самого аккаунта. Какого как? аккаунта? Дискорда. Почему? Есть у меня аккаунт. Так вот, свой ник скинь, пожалуйста. Там, там внизу слева скопировать. Где микрофон, наушники и настройки. Да-да-да, я понял. Там просто пиф написано. Сейчас скину. А, кстати, а как тебя искать-то, что-то было? Так вот, проще скинь свой, да. Там просто жмешь, пивпав паф написано, просто жмешь, он автоматически копирует. На них жмешь, он автоматически копирует. Да-да-да, я понял. 9760. Единственный вопрос, почему я слышу Владислава? А что, у нас один за Сони, Да. Айдар, что у тебя разблокировался этот монитор? 1, 7, 7. Монитор, монитор, у тебя Мне, короче, почему-то нету этого А, я перезапускаю парк что то вот этот Ну, зависла, короче, там картинка Понял, я скинул ник Пифпава Чат, увидишь Сейчас Добавь Пифпав, сейчас тебя, тебя добавят в Discord ты в дискорде да mm. все, я понял понял понял когда как, как, как, как добавишь когда добавишь что вы скажешь я, я сейчас только да, мать да, закончил да, да. все а и ты в папу выключи пожалуйста в игре по кнопке короче настройки. Ага. я понял на да. мне кстати вообще что-то этот не погружается нифига Правил и в папу э Алло, алло. Слышно, да? Да, отлично. Я готов. Пушка. Так, сейчас я тоже, если загружусь, будет вообще замечательно. Боже как мне бесит микрофон в дискорде. Я в. Блин, еще бы не тупил бы. Вообще было бы идеально. Е-мое, что сегодня вообще творится с этим? Это надо винду менять. В любой непонятной ситуации мне винду, да? да. Да-да-да. Так. Вы а что, вы форту катаете, Не-не-не, да? не катаем. Yeah. Так, короче, я зашел на стрим к нашу Зашел на стрим кайдару предложил поиграть пивпаву, предложил поиграть айдару. Короче, ага, и, погоди, и сам э -э... я тоже стримлю. И короче, это у нас три стримера сейчас. Три стримера, да, да, да. Ну, у нас так-то часто бывает, да. Сейчас, я 5 секунд, потому что мне. Меня... Короче, что-то мне не хочется загрузиться в лобби. Ну, да. Okay. Сервера PUBG. Па да, что-то... Да, что Я Слава. говорю, бывает, бывает, играю да. в фарту тоже. Стримлю играю. Если хочешь, добавь. Посмотри, может быть, у тебя игра там в диспетчере висит, надо ее принудительно выключить да. и включить. Сейчас. Хм. Вот так вот сделаем. Ща, еще раз попробую выйти из этой долгой игры и запустить заново. Видно, что ты подключился. Да-да-да. У меня, короче, это самое такое дымок такой идет, знаешь. Ну, если вот на стриме, если видите, в принципе. Сейчас посмотрим. А больше я сделать пока ничего не могу. Посмотрим. Нажимаю Escape, пока что-то не выходит. Может быть, все-таки выйдет. Дымок, так. Дымок. А у тебя Twitch также обзывается, да, как э, в этом? Twitch, э, да, у меня, ну, также так здесь... только, да-да-да, Dreams Play, также 3Z. Uh, okay. а, у меня, а у меня ВКонтакте есть вся куда что. И группа э, ВКонтакте там тоже. Закрыл я эту игру, сейчас еще раз перезагружу, попробую, сейчас 5 секунд. Ой, беда-беда. И? Беда. Кстати, блин, этот... Вообще с Памгом постоянно такая хрень такая. Тут... Все, пропал, чувак. Спать пошел. Вы слышали, да, этот, короче? Да, да, да. С просто не глич. Все, компьютер у него сгорел, походу. А кто у него на стриме, то что у него там реально, что все рубанулось? Я вот сейчас зайду, пытаюсь зайти, посмотреть. Блин, я что-то не соображаю, где в этом дискорде поменять ник. Да. какой-то а режим стримеров всего. включен. Че за. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Первый, первый, да, второй, проверка раз, два, раз, два, да, все. Слышно, хорошо. Отлично. Не, вот что-то не нашел. Тыкнул настройки, что-то не алё пока. Моя учетная запись, режим стримера включен. Да нет, ты же в не хочешь? Вечер добрый. Да. Ну вот смотри, зайди в дискорде, или ты сейчас все равно сидишь? Ну, Я там. Видишь, у тебя снизу цифры. Привет, молодой О, человек. у них написаны четыре цифры. Да-да. Вот про настройки пользователя были, ну, шестеренка. Ну, поезжу, понятно. Первая, ну, первая вот. вкладка, моя учетная запись. Ну, вот, и... имя пользователя, изменить. Имя пользователя, где ты этот нашел вообще? Ну вот, у меня учетная запись, и сразу же а. справа там аватарка, и снизу. Не где поверишь, это? этого ничего у меня нету. Не у меня нет. напиш... Да, у меня написано режим стримера, короче. И я когда ты на эту табличку, у меня режим стримера включен, типа. Сейчас Что? попробую. Нажимаешь, Смотрите, настрой... нажимаешь настройки, чтобы режим стримера отключить, там крестик сверху справа. Да-да-да, я вижу, сейчас все-все-все нашел. <къех> Так, ребят, да, здесь у меня вообще комп опять перезагрузился. Да, мы так поняли, да. Это... Драйверами какие-то у вас там, что-то, короче, проблемы какие-то, еще что-то, еще беда. Не винду. Ну, походу, нет, это, это скорее всего этот. Что-то, стри... короче, там, соответственно, какая-то ошибка там с драйверами какими-то, может быть, надо... Морс, спасибо, да, я разобрался уже. Давай пробой, запускайся. А что, вы все ну, да. протыкались? Стрим будешь запускать? Да-да, я этот, пока запускаю все тут. Папа запускаю. А стрим уже запустил? Или да, стрим, стрим тоже, да, перезапустил. Да. А кинь в twitch сильто то я тебе фоллов сделаю. Мне сейчас? Эй, где випка? А, вот. Смайл грустная улыбка. Блин, молодой человек пока без вывки, я это сама не в форме, короче. Да я пока просто играю, как бы типа это не стрим. Скоро, скоро уже будет слабкой стрим, извини, брат. Да, тут блин. Вот сколько у меня 43 минуты стрима идет, и пока сыграли только полкатки, грубо говоря. Даже еще да, еще не начали. Проблемы с этим PUBG, блин. Я запуститься не могу, прикиньте. Вот опять у меня инициализация происходит, инициализация и все. Инициализация, это он тебя PUBG запускает или что? Угу. Подключается к серверу, который там. Печаль, печаль, печаль. Сейчас может подключиться. Альара, где Понял. А тогда черный экран вот слева у них, убери. У них у всех такая же проблема, у так них вот черный экран. Же да, Женя играет вот это, не Женя, а. Что, стой, да. стой, стой, стой, стой, ребят, подожди, сейчас давайте все выйдем по приколу, кто в пубге, да, попробуем заново зайти. Мне кажется, мы просто не зайдем туда. Выходим. Давай попробуем. Потому что, что я да? да, да, да, просто выходи. Что? А вы из игры вообще выходить? Да, да, да. Или из лобби. А это выигрывал. Или из лобби, я не понял, блядь, изыграть. Не-не-не, я заберу вообще выходи, короче, заново пробую заходить. Пусть мне кажется, что пупка опять упал. Да, скорее всего, упал, потому что я. Да. Черный экран опять у меня. У меня никаких черных кран. Зашел, да, ты можешь? Сейчас я запускаю. Не-не-не, я сейчас захожу. Я просто чатал ник. Быстрее, когда перестал играть в футбол. Я пупку, вижу на стриме у тебя да, черный экран. Поэтому я так и, собственно говоря, перестал играть, потому что... А, я, короче, из игры вышла, и мне краш выдала. Ну вот, вот, вот такая... Ну, у меня тоже крашнулся я перезагрузила нахрен вообще. -то. Не, я, кстати, захожу, ребята. Сейчас у меня тоже заходит. Ой, блин, блин, блин. А, Initialization, да, и все, и пока. Тусуюсь с мухами. <с так, хотите... А, не, я зашел. Фига, блин. Dream Z Play, слушай, у тебя тоже ты вроде за зашедший. Не, я, я зашедший, ну, наверное, зашедший, но у меня черный экран, короче, возможно... пока стоит. Да, возможно, должен быть какой-то этот самый... Я вот мышку вижу, а все остальное, короче, нихрена. Не, я зашел. Попробуй но... нажать это Айдар, Альт Интер, Альт Интер, попробуй нажать. Ага. Это мы в оконный режим перешли. Ну что, у тебя появилась игра? Нет, к сожалению, нет. Нет? Капец. Ну, тебе надо, наверное, клиент, короче, перекачать, попробовать, я не знаю. Сам Steam, что ли? Ну, в самом, да, Steam на комп. Либо Слушай, проверить целостность игры. Целостность игры, игры да. да. Ну вот, У пацана, короче, тоже там было, получается, целостность. Он проверял нет? А, этот... может, ты как там заходишь? Да, Еще. я захожу. Я захожу. Так, ну, ребят, без меня пока играйте, что, втроем-то сыграете, я игру Со своими 10 FPS, да, ты там заходишь. да да да да Ладно, давай там попробуй починить, может, что, успеешь. Да-да. А что, может, мы заскочим в аркаду, не? так, может... Я вообще в аркаду не играю. Слушай, ну там, типа, можно аим подкачать. В принципе, принципе, мне пофиг, что хотите. Мэджик, ты как аркада? Да, я захожу, захожу. Как Слушай, насчет Макс, а если я тебя добавлю, в эпик там мы же высветимся, получается. Фортажа, она чисто эпикаская. Че? Я говорю, если а я тебя в эпике в друзья добавлю. У тебя тот же ник, который ты скинул. Да, да, да. А, да. Понятно. Окей, давайте леваем. Из группы. Айдар ты да. у нас. Да, да, да, левайте, пока что сейчас. А кто соберет заново? Я? Собирай. Погнали это, да, аркадом. Уж... Пропушим. Посмотрим, что там. Потому что у меня пока беда, короче. Так, я пока отключусь, ребят, от этого, от Дискорда. Если да, что, поп попозже подключу. Да, давай, Ладно. Давай. Как сделаю. У -у -у. Что, Саня и Леха? Или я, я, Саня. А, я, Стас. А, ты... Спамься. Саня, Леха и Стас. Да, Сейчас. Все, да? да. Тут что получается 8 на 8 катки, правильно? Да. То есть мы заскакиваем, залетаем. <coughs> а вот здесь, кстати, стволы нельзя да, менять, как я понял. Я фиг знает, я вообще в нее не играю, не как бы Самое... Ну, на М-то ты нажимаешь, имеется в виду стволы, пистолеты. Не-не-не. Ну вот, да, это я знаю, да, просто там можно менять э, сетапы оружия основного, но нельзя поменять пистолеты, там либо дробаш, либо диггл. Очень прикольно. Что там, вы уже пушите, да? Да-да-да. Ой, Мне тут хочется... у меня... Ба, короче, не вообще в ушах. Я ни хера не слышу, что видишь, чужой звук. Что Тас, тебе что-то перебивает чужой звук? Да? Или просто в игре стреляют и не слышишь, да? Да, да, да, я да, тоже, да. Я тоже не слышу ни хера. Ты можешь думаю, убавить общую. Ты можешь добавить общую громкость, убавить. Понял, понял, да. Надо а что, на рекшах нельзя покататься, да? Я не знаю, это вообще, да. Как ты идиотская, кто-нибудь фракта хоть дал? Это Нормальная карта. Три бомжа, короче. Ну, с такой фраги не дали, ребят. Зато меня находят люди. Ну да, бывает такое. Не, я еще не буду держить. Здесь, это вообще какие-то уродские карты. Здесь бегай, щи щи Слушай, ну да, санок нам в принципе сама по себе. Опа, пацаны, раз два минуса вверх дал, вверх. Один. два минуса разом дал и на второе место вылетел, короче, Правда? Да. Да, там двое подряд стояли, их там очереди снял. Я думаю, им понравилось. Короче, это санок просто отвратительная карта, блин. Она максимально неюзабельная. Так, третий минус дал. У меня уже три минуса есть. Ай, красавчик. Сучок. Самое главное не... тут, надо... тут надо, тут надо короче пушить, я понял. Да, да, да. Прям там легко. Цвет трой. Берил, да? Блин, вообще вектор просто раздает, парни. Блин, 9 пулиметров просто рулит. 9 пулиметров это проще, чем 7. Просто типу в окно две клюки не снял, даже, даже не понял, что такое. Наконец-то я кого-то убил. да? Да? Кусочек. Совсем все плохо соимом. Тебе надо здесь ночевать, я тебе говорю. Сучок. Сейчас просто все сидят в домах просто... Здесь надо, короче, лутануть аирдроп. И жить станет полегче, на самом деле. Ля-ля-ля. Мост закрыли. Спину бьет. Рашова посыраем, ребят. Ой, да, ну слушай, с таким отрывом, я думаю, что мы. Слушай, 1 киллов сейчас что будет? Смотри, я отвечаю. Вот после этого раунда я буду на первом месте по килам. Ты у них в топа, посмотри, 15 килов. Вот это чел, он просто, он где-то лежал, он что просто маскалатом где делал. Да, тут маскалат когда особо-то не котируется, по-моему. Хотя здесь может быть. Ну смотри, сразу пошло два чувака. Блять, просто нахуй. Вот сейк какой-то нормальный сидит, блять, на крыше. Контролит постуда. давай, ой, давай. ой, какое было. Ребятки, а, без меня, короче, сегодня, потому что я походу на сегодня отыгрался, мне что-то попку совсем не хочет запускаться. Не пускай меня. Ну, ну, давай, ключи, ключи. Все, да, до завтра, если что, завтра там ну, пишите Давай. просто заходите, а то... Спасибо давай. за компанию. Да, спасибо за за, тоже за компанию, за, да, за Спасибо каждый. за подписки. Да, спасибо. Да, давай, пока. Добрый пока. пока. Добры а канал -то не сказал, что... <рисуем> так. Оставь в этом. Да, Это кино, да. Давай, пока. Доброй ночи вам. Давай, И да, хорошей пока. игры. Пока-пока, Макс. <рисуем> А -а -а -а. Да-да, там сидит кто-то. А, кто а вс, я увижу. Ну, короче, я вектор сблакит, включает, вот. Блакит, <свист> Я просто на все графики купаю. Читеры? Да нет, просто. Короче, слив катки, парни. 24. 24. Нормально, выравниваем себя пока 24. Я просто взял эмочку Сука, я, слова. Да, Если да, убивает, то сзади всегда, бля. Да, да, да, сзади Ты пашки в крас а ты уже уход на пусины. Ой, слышите, как... Миштякову. Здесь никого нету, блядь. Походу понял, откуда можно чекать, хорошо. Сычок, вот он откуда зашел. Я понял, откуда заходит спину. Сейчас я к нему зайду. Так, сейчас ну Да что же тебя, пляши-то мотал? Как я тебе понимать, а? а Никак. Смотри, короче, он берет, забегает, как будто я ожидаю его. Mm -hmm. Просто короче, кайфуешь mm -hmm. а, они но... могут да, на... да, да, на... да, да, да голова? опять на предпоследний месте, что за... Слушай, Мэйджи, красавчик, я от тебя не ожидал такой противника. Мне просто никто не попадается на самом деле. Раз... Давай еще один матч. Еще Аркаду. Да, давайте. Поехали. Я, наверное, последний. Да я, наверное, все. Я просто аркаду как-то нет, не очень. Окей, пойдем вдвоем тогда в аркаду. Так а да. ч, Сань? Так может этот катнем тогда каточку обычную. Ну да, да. Не, я только в аркаду смогу. 20... Так выскочишь там, если что, что-то. Okay. Так, Стас, у тебя стрим на Твиче. Да. На ютубе то я не стримишь, да. Слушай, я подрубал этот рестрим, но. Короче, Максимум, ладно, знаю. давай, спасибо за компанию. Окей, давай, пока, пока мочик. Этот подрубал или стрим? И. А что, ду, да? Поехали. Ф ПП, это вп. Отряд FP. Давай этот. Новая карта. Новая карта. Хэйвен? Давай Хэйвен, поехали, давай. давай. Uh, и что Restream подрубал, и что? Короче, он как-то коряво работает в плане того, что, во-первых, сам сайт не неудобный относительно... Там постоянно то английский, то русский врубается, как бы чуть непонятно в этом Не крыше. понравилось, и не удобняк. Uh, да, и там... Я поначалу как... так же был, а потом и нормально устроил. И там, короче, есть неудобство, то, что на этом рестриме, я не знаю, как это, блин, работает, но я обновлял статусы, да, то есть там по играм и по названиям, и они, сука, не обновлялись, короче, то есть я, получалось так, что я играл, там, например, в RDR 2, да, а категория была Fortnite, есть... А это надо отдельно все, допускаешь стрим, и потом отдельно везде настраиваешь, да, это есть такая фишка. Да, ну то есть все равно приходится заходить на каждый ресурс. И, ну, я просто решил, что пусть будет ты еще лучше пока. Mm -hmm. И все. Понял, я понял. Просто, видишь, недавно, пару месяцев назад уже начал стримить. и. Круто. Я особо не выдавался. Круто, круто. Так, что-то он опять да, долго ищет, капец. Два минуту хотя бы подождем. Ну да. Ну, сейчас время то уже, наверное, ПП мало играю, ПП сразу отношу. Такая в ПП, да? Он такой выбери ТПП. Сейчас еще 10 сек. Угу. Может бы будет. Давно стримишь? Да нет, тоже недавно. Опа. Да, заехали. Тоже недавно, вообще пытаюсь уже давно уже там, а вот прям чтобы вот так сейчас там стрим настроил, начал с камерой, что-то более-менее вот недавно начало получаться, mm -hmm. а все равно никто не смотрит, ай пох. Ну, слушай, оно такое, как бы, надо не бросать, наверное, просто. Надо. Если это хобби, тебе нравится заниматься, как бы, Ну, типа, если ты с играть, какая херазница, но подробил стрим, как бы, играешь, да, как Просто если хочешь бабки заработать, надо немножко больше вложений на сделать. Что такое? Слушай, ну, я не думаю, что... Такой верный критерий про твич сходу бабки заработать, но это такое себе, мне кажется. Что-то из разряда фантастики. Просто деньги делал, деньги там сделал. Рекламу, маркетинг, менеджер найдем там себе, который продвигает тебя. Все. Ну, если прям пиаром заниматься Может быть. Ну, как бы от этого лучше человеком ты не станешь, грубо говоря. Поэтому. Ну да. Не знаю, типа. Да как, знаешь, гитары типа. Человек с хорошей гитарой все равно останется плохим гитаристом, как бы. Ну да. Тут, тут в общем то же самое работает. Так Хэвен, а чё у нас тут вообще? По... Ты играл на ней? Да. Ты играл? Да, я две катки. Конечно, можно. да, но... давай. Нагар. Тут с Лутом очень хорошо, тут прям максимально быстро улетаешься. Полетели. Все очень приятно. Ты долго 240 фолловов набирал, не? Да как.. Я уже где-то 4 года. А, я понял. В, ну, пытаюсь там что-то делать. Забрасываю, потом снова начинаю, короче, вот. Так что. Я... Ой, ё... И никто не все равно не смотрит. Я чуть-чуть разбился. Блии, я да, мне сразу. Тебя, тебя ты сразу можешь меня, может меня сможешь подобрать, если я сейчас подбежишь, вроде как он. Типа, Давай пробуй, пробуй. Типа, типа не смотрит не смотрит на меня что подберешь заскакиваю да да да заскакиваю сюда ко мне сейчас, сейчас что придумаем блин тут стрёмно мно подбирать ну давай попробуем тут можно больше каток сыграть ну то есть ты говорил типа я последнюю типа долгую типа они быстро идут ну да так, так, этаж. Тут, тут с мешками херово А вот мешок сразу нашел. Да. Когда, когда как, короче. Еще красавчик. А второй этаж есть еще. Да. Ну, лутать. А ты его залутал, да уже, Ну я тут комната одна. А мое. Ну, ты жаден, так, Вон, вторую каску заберу. Мне пакет нужен, вот это да. да. Без пакета такая печаль. Печальная печаль, я бы сказал. Здесь есть, здесь есть. Здесь да там? Да. Красота, красота. Еще и второй. А вот этот, смотри, гуше. Короче, что он? Он по емкости такой же, как второй, да? Или даже как третий? А, Нормально. это я ЕХ, хз, это я хз. Ну ты его подбирай, это очень полезная штука, это прям must have. Да, да. Мы, можем, мы сможем в зоне тусоваться. Да, да, да. Тут и третий этаж, блин, как бы, должен быть, не? Нет, ты в двухэтажке. Так, 2-2. Э -э -э, Берилс, Айга. Че? Че, кого? Ничего, никого. надо в зону перебегать зона, да, уже там проходит. слушай, у меня хилов вообще нет, пять бинтов слушай, а может мне не взять? делают тре-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та поделай так надо перебегать, короче я перебегаю. Перебегаешь, да? Ты подождал, брат. Средний дом. Что? Не помогу, блин. Мутант же трех трех, трех заряд э, очередями стреляет, да? Кто, кто? Мутант, мутант, говной. Мутант, мутант, он э, либо одиночный, либо, да, либо очередями стреляет. Говничка, так, ты где-то в дом забежал, домаш? Да-да-да. куда я? Мы, короче, подобрал увеличенный на Чечню Прям у меня аж патронов не хватило, прикинь так, Да, короче, зона подъехала да, да. Погнали. у нас весь ранец там уведомление у тебя же приходит? да, это у меня тут телефон Что там происходит? Оба, оба, да оба, бля. Оба, оба, оба. Встретили собаки. Ты живой? Да, конечно. Поднимите пожар давай Поднимите, пожалуйста. полях уже не подниму. Поехали еще раз. Такие быстрые катки, как бы. Ну, по оружию вообще что-то нашел вообще ерунда. Какая-то Че чего? Пооружию что-то нашел какую-то ерунду, даже мотивации не было сражаться. Томпсон был за да, БТС. Готов. Так, протыкался. Да, да, да, протыкался. Слушай, я еще одну сыграю и все, короче. Ну ладно. Да и мне тоже надо уже. Возьму с тебя примерка. Полезно, хорошая. Слушай, у меня общая сложность. Сегодня 9 часов стрима. Вообще, о, капец, молодец. Фига, ты мощный. Да, ну я как-то с утра 34 часика, потом днем 4 часика. И сейчас вот уже полтора. Понятно. Так. Я так и думал, что ты долго стримил, но короче, это. все. На последних mm -hmm. дыханиях. Ну да, я уже такое то Поплышаю. Просто видишь еще по пугу, какой есть нюанс, что мало плееров, то есть мало зрителей сейчас в данный момент. Пук отъехал немного по актуальности. Но, no. но. No. На самом деле игра прикольная, но то есть за счет того, что она ресурсы ресурсоемкая очень сильно, да, там железу нужно хорошее. Хотя он парнишка вообще этот Мопс. Чем он там говорит, у нее 10 FPS было, да, там Да, ну нормально. так Роверовляет как бы безобидно. Сейчас как бы уже, ну, у всех компы как бы подтянулись, а вот на момент выхода как бы совсем у всех было все плохо. Да, да, да. Я, блин, играл 30 FPS, это просто, это для меня еще куда не шло. Есть, у меня там, если посмотреть за второй сезон, у меня там порядка 58 каток и в этот там порядка 120 часов. Все такое, чтобы успел поиграть. У меня вообще вот 121 час в игре, как бы я еще не особо-то научился. Ну вот у меня 170, считаю, не особо-то больше. Просто... просто меня бомбило от того, что игра как бы лагает, хотя она максимально простая, то есть по графону, uh -huh. по физике. Здесь просто нет таких наших изысков, чтобы, блин, прям вот быть требовательным. А просто я просто из-за счет... из бабок не хотел покупать, что она их приостойла. А, ну, слушай, там новогодние акции были, я по под Так, год сюда прыгаем. Потому что да, 700 рублей, жаба душила конкретно. Под Новый год акции были, там что-то 300 рублей она стоила, что Че <звы> думаешь, нормальное место? Тебя же здесь вольнули. Прошлый раз. Да как бы вообще пофиг. Слушай, а че ты да, мы зашли? Да. Нип ТП. МП5 юзал, нет? Эм... Морковка. Да. да, вроде. Как она тебе? А да мне вот Класс. это самое нормально М416, Калаш, ВЦСК, СЛРК, к Это просто классика. Такое как бы другого я не могу. А, ну и Узи и Вектор, короче, тоже можно убивать. Как дедушкины варианты, типа м очки классическая, М16. Тоже Класс. можно да с нее, блин, пока стреляешь. Я убью уже 10 раз, пока ты убивать будешь с ней. Ооо, СКС. Вс хорошо, а мешка нету. Собака. Вс хорошо, мешка. Ну как бы да. Но... Не все, что улучшивать. Бля, СКС взять, что ли? Не, ну нахер. Слушай, ну прям очень-очень много всего интересного, а места для этого нет. А, нет, второй, второй пакет. Ты там, если убегать будешь, ты хоть говори меня а то я это. Что там Ладно, я тут пока. Пятерка, если что, нужны прицелы, если что, есть, говори. А -а -а, да нет, все, есть вроде. Мне нужны. А, тебе нужно, Да, если что, прицелы есть, там говори. А -а -а -а -а. Пока сложновато. Я я мне даже не раздуплиться, не понять, что вообще, чё у меня. У меня лоб, короче, мне увеличенный нужен. В идеале. А, третий бэк. Второй бэк, может, подобрать. Вторая, вторая шапка. Блять, как коряво все это дело работает. Вот. Второй мешок ты имел в виду? Да, да, да. Так, все, раз. ничего нет, надо перебегать. Соседнее да, здание. Да, да, все, уже пошли пошли в соседнее здание, перебегай. А ну, только аккуратно переплевая. Сука. Тупик, блять, там тоже тупик полюбовал. Здесь выход есть. Здесь выглядит. Все, сейчас последний. 10. Так. Дузьбэк второй валяется. Да, я вот там уже взял. А -а -а. Прицел нужен, прицел. У меня один коллиматор только хотя бы калиматор. У меня на м он. То, что твое, тих, это тих, твое. Тих, тих, тих, тих, тих. Опа. Ну, ты бегал, блядь, не Я прицел, я все, я готов. Все, готов. Убивать. Ты что ли? Хорош? Да. А Главное, прицел С -с -с -с. не надо было. Красавчик такой. У меня теперь тоже есть прицелы. У тебя есть еще наверху там где-то? Да. Ты все по доброму. Держи. Не ближний. Угу, понял. Так, все тут. Слушай, там перебегать надо по идее по-хорошему, по-доброму. Давай. Там аккуратно. Вот, там аккуратно надо. Вектор. Там аккуратно, смотри, сейчас побежим на это. Да давай сейчас щас дождемся, зона подойдет, там побежим. под. Можно здесь он смотреть, здесь всякие сундук Птички, хуечки. Бусты. Тут вообще много чего лежало, на самом деле. Тихо, тихо, тихо, тихо. Бля, бегают, походу. Еще надо звуку поднавалить, а то я убавил. В Аркадии, блин, бля, нихера не слышно. Да, да, тема. Мы-то в зоне, по-моему. А там даже, слышишь, если мы сейчас из этого ангара туда выходим, там бежать очень далеко. Недалеко бежать, тут все близко. До тебе следующего кажется. Надо ну, просто аккуратно, аккуратно аккурат... Нам надо в ладстон перебегать Ага, правый, да? Да Окей В этой что ли? Так он пустой Экстрим, опа Ты даже тему возьму Рацию нашел. Ой, соседний. Вот соседний же, не? Давай, Помчали. давай, я за тобой. А, что-то спина уже затекла, блядь. Разбинаться надо. От этого. Тихо-тихо-тихо. Бустов бери. Бустов много не бывает. Так. Мне нужно величины на ПП. Все, не топаем. Пока сидим. Сидим, пока нормально тут сидится, короче. Место найти, где сидеть можно, получше. Тихо-тихо, бежит. Или это ты? Это я. Бля, control зажимай. Я же все равно в приседи. Бот. Приседи, ты все равно топаешь. Когда control зажимаешь, приседи, ты точно не топаешь. Ты то рядом. Ну да, есть такое. Там через ангар, по-моему. Пока я никого не вижу вообще. Соседний ангаре пусто. Плохое место, прям. Прям. На двери сидишь. Сладко, да? Вот здесь, вот здесь, давай лучше, вот здесь. А с двух сторон такая таки киберущая. Еще. Подожди, можно здесь вообще а, бы не залезть <laughs> под вагон одна вагонная проводится, кстати, тема а вот здесь смотри, можно ссосоваться вообще, хоть можно а нихера тут, блять, чекается все сверх там гамми что? да, я на вагоне слушай, на вагоне -то тема, наверное вообще тема ретироваться можно вправо-влево. Если что спрыгнуть можно. Сзади, ну одна дверь, за, сзади смотри, это еще одна дверь. Э, там что чекать что вообще? расслабиться, Я пока просто сижу. Отдыхаю. Спину в спину разминаю. Я понял. Ну смотри, можно. Где-то рядом, где-то двери. Да, где это, это вообще понятно, рядом. Тут народ до хера. Двери надо чекать. Короче, да. смотри, ты держи, наверное, какую хочешь левую, правую, не знаю. Держи, короче, правую сторону, я левую. Сзади еще дверь у нас, понял? Да, да, да, да, но мы услышим, там, если они зайдут, они же сразу не наверх. Давай, это все справа, справа Ты лучше лег, наверное, не сел. А, бот, аккуратно в двери был. Да, да, он сюда не зайдет, надеюсь. Не, не, не, он по дороге вроде. Нас просто врубаешься, нас не видно вообще. То есть мы вот тут тусуемся, короче, как мухи. Как мухи, ебать. Я правую смотрю пока. он у нас там? Фаза три. Мне кажется, ты оттуда ни хера не видишь, ну ладно. Почему? Я же вижу правую дверь. Левую дверь я не вижу, блядь. Только правую вижу. Опять на эти отвалы зоны сходятся. Ты что говоришь? Опять на эти отвалы зоны сходится. Там бесит. по да. Этим отвалом вообще бесит бегать. Там самое сложное бегать. Ой-ой-ой. ой ой, -ой. ой, -ой, -ой. Прям на нас. Да. Красиво же. Хотя а тебя пламя газ стоит, не? Да. А сзади где-то вообще прям вот прям прям сзади реально. в соседнем ангаре кстати они могут сюда скорее всего зайти надо вот эту дверь чекать правую потому что для тем заходить больше некуда реально ну либо они вдоль ангара пойдут либо в эту дверь вариантов просто больше нет блять тут еще подсветка ее как можно вырубить нет нет нет вообще никакого стелса да Видишь, там долбит прям там где-то. Ну да, там с отвалов сейчас сбегают, там любят их. На отвалах бегать Сейчас будут сюда все перебегать в ангары. Здесь надо их принимать. Красиво. Сколько у меня? Две гранаты. Зано подходит. Давай я тоже буду выцеливать левую дверь, потому что потому что у нас справа-то человек, кто, наверное, справа забежит? Что никто не забежит справа. Там вот ездит, кстати, справа. Да, можно левую сторону чисто держать, потому что, ну, справа очень мало рядом, рядом, рядом, Бежит, бежит, слышишь? рядом. рядом. Да, да, да. Слева, по-моему. Не топай, не топай. вдоль ангара привет походу смотри зона на нас мы, мы, мы можем потом если сейчас меститься короче по ангару те там наверно лучше лечь не сейчас, смотри а у вот тебя еще рюкзак есть кстати должится да блин как потом маневр там на разрезки надо делать лучше сидеть Но просто есть шанс, что тебя не заметит, и потом вообще можно в крысу убить. Просто подпустить поближе и просто врасплох застать в очередью сверху. Ты вообще на подсветке сидишь, человек кто поговорил. Да, ты там тоже неплохо смотришься, по-моему. Как звезда, блядь, красная на Это наш вагон, блядь. Слушай, что, все, все, все закресили, короче, сидят. Да. Ну, мы не рыжие вроде. опачки слева. Примерно на 160. Соседний да. ангар работает, короче. Да. Зона. Она прям к нам сейчас. Все, и бежит. Так. Бежит, слушал. Это Топ, я бегу. Топает. Нет, топает снаружи. Откуда, блядь? У тебя бустов много? Стой. 1 и 5 энергетиков. А, дай 2 энергетика. Давай, давай сейчас. Рядом, прям, прям слева левой Прям вообще здесь, Я, я тебя скинул 24. здесь, я здесь скинул. Ага, ага, сейчас. One more. Зона сейчас поджимать нас будет юзай бусты. Да, за Ну все, помчали. Смотри, сейчас слева будет, сто процентов, сучок будет. Вот он, ванга. Вот он. Бля. Ну, все, короче. но ну, я шип одного. Ну ладно, давай, спасибо а вторые, за комп... А мы вторые отъехали, да? А я не посмотрел. Короче, это спасибо за компанию. Давай еще в следующий раз как-нибудь. Давай, да, спишемся там, че там. Блин, ты вообще молодец, 9 часов стрима там целый день за вообще респект. Только ну, блин, играть. Блин, стараемся, стараемся. Давай, удачи. Давай, пока. Угу. можешь там посмотреть у меня что там как качество за да что? да у тебя микрофон ну тебя слышно конечно но качество у, у самого микрофона плохое я как можно вытянул через триблак бос там какими да. микшерами Нам... короче поселения блин короче а у меня еще голос, ну плохой, уродский голос. Да, ну просто нормальный голос. Я, короче, походу свой фейс снимал все это время, блядь. Да не быть не может. Прикольно. И такое, и такое бывало. Ладно, я отключаюсь туда. Дискорд. Подожди, в дискорде, да. В Дискорде здесь есть ничего, да, встречаемся. В Дис Дискорде давай. просто, может быть, надо будет потом этому даже сказать группу сделать, короче. Ну, там посмотрим, видно, будет. Офиг. Посмотрим, да. Завтра посмотрим. на работу на спетло же. Давай, пока. Давай, давай, счастливо.